А уши теснее. Писью покажи. Кого? Писью, блядь, кого? Чего, блядь? Улавливаю ну ну с Ох ты, ничего себе, это такая крутая... Я не понимаю, что с тобой случилось. О, -то? извините. И сегодня я буду